Так. Здравствуйте, Роман Здравствуйте, уважаемые друзья, товарищи, в эфире Радио НОД интервью с Романом Александровичем Зыковым, руководителем информационного направления национального освободительного движения. Роман Александрович, первый Добрый вопрос. Вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об истории создания информационного штаба. Кто из соратников был у истоков создания информационного штаба? Какие сложности и трудности возникли при его создании? Информационный штаб э, был создан тогда же, когда был создан и, и, и центральный штаб. То есть, и, и, и, и, еще раз, после того, как Путин э, после перерыва стал снова президентом, тогда дали добро на правду. Дав добро на правду, мы увидели, как появилось множество разных движений. Суть времени, курс управления единения, национальное событие движение, евразийство, Евразийский союз, соответственно, Евразийский союз молодежи. Возможно, ряд еще. А, вот партия Вели... Союз граждан России, тогда же появился, неизвестно, Старикова. И дальше каждый пошел, что называется, своим путем. Кто-то начал формироваться в каким-то некоммерческие организации в плане сообразования юридического лица, кто-то там еще с чем-то. Ну, вот, пошел по, по пути, что называется, военного времени или партизанских отрядов с созданием э, центрального штаба для координации деятельности в рамках, э, в рамках системы штабов национальной свободительного движения. То есть, среди всех тех людей, которые борются за отечество, собралось э, костяк, тогда он был такой большой там порядка 10 тысяч человек, который на фоне страны 10 тысяч не так много тем не менее собиралась, который начала организовываться в систему штабов. Со соответственно, тогда же был организован и центральный штаб национальноства в этом движении. Честно говоря, на тот момент я был координатором Нижнего Новгорода, поэтому прям всю историю создания именно центрального штаба едва ли стоит выслушать из моих уст. Думаю, что здесь поподробнее можно поговорить с Денисом Ганичем. Он, что называется, прошел путь из изнутри. Из Москвы я прошел э, с региона, будучи координатором Ниже Новгорода. Но дальше, э, появляясь, э, были организованы различные э, лагеря, лагеря, различные э, советы координаторов, тогда это еще называлось съездом координатором, среди которых э, были выделены, ну скажем так, ребята э, не только не просто активные, а у которых была возможность э, заниматься деятельности в рамках НОДа там, шире и больше. Тогда же появился Максим Славин, Аминан Тачокова. К тому времени уже был Александр Богомолов. И еще ряд ребят, которые были, там, Олег, по Олег Храпов. Ребята еще, которые были ну, что называется, в центральном штабе, либо входили, либо были, были около него. Тогда же было, кстати, региональное направление представлено. Аванесом Саркисяном, это вот кто не знает, это один из осланцев НОДа, которого получилось вычленить, что называется национальное движение Почему так говорю? Потому что сначала он был в Центральном штабе, возглавлял региональное направление, а позже мы его, и, и знаете, вот всегда, что он делал, бездна, появлялись какие-то знаете, такие, типа ошибочки, которые были, вот, э, ну, влияли на исход дела. Например, мне там прислали э, биль 2277 для публикации, Это биль в котором первый раз звучали санкции против России, решение США. и представил его перевод а, о том, как будут поддерживать Украину в борьбе с Россией, ну и так далее, очень интересный документ. Вот он там звучал не как Билл-2277, а Билл-2227. Вот за этой маленькой ошибки мы потом не могли найти э, истоков, что называется, и очень нелепо выглядели в глаза э, журналистов, которым давали комментарии. Вот. Вот этого вот такого мелкого пакостника, да, получилось выявить, избавиться от него, и, а позже мы увидели его в свете Касьянов. Исходим с того, что он был специально вживлен в РНСД для того, чтобы разваливаться изнутри. Так или иначе, НОД развивался и различные направления движения были сформулированы в штабы, либо в, либо в, например, в комитеты. Соответственно, Денис тогда Ганич возглавил Диалогический комитет, ну, собственно, его избрали. Представитель комитета, меня тогда же, где -то через год, как раз через два, сначала организации системы штабов, привлекли к деятельности в рамках сначала координатора информационного направления, и дальше был организован информационный штаб. Примерно то же самое и с региональным направлением, и с международным направлением. Так или иначе, по мере развития самой организации, и более тщательно и понятно начала формироваться и структура штабов, которая превратилась как в систему центральный штаба и региональных штабы, так и в систему независимых штабов национальных свободных движений, которые ведут борьбу независимо, но в координации, ну, опять же, кто как хочет, что в координации тут нет, независимо, которые не менее важные, не менее признанные бойцы, вот Михаил Советский, например, такой, независимый информационный штаб, Пожалуйста, и пользуя его деятельности весьма-весьма много, и вклад его колоссален в развитии в целом идеи национальной событий решений. То есть, так или иначе, где-то года через четыре после основания, НОТ, как организация, сформулировался и с точки зрения оформления вот, координации системы штабов. Спасибо, Роман Александрович. Я думаю, нам нашим радиослушателям будет интересно. А вот как вы непосредственно вступили в национально освоительное движение, что вас постигло и в, ну, в каком году, об истории тоже немного. Ну, моя история, на самом деле, достаточно, я думаю, что каждый из нас прошел примерно такое, то есть вот к любому активисту, кому не подойдешь, мне кажется, он скажет примерно то же самое с разницей там, ну, там плюс-минус год и э, ну, логика одна и та же. Э, я работал когда-то в российской газете. Я был работосистем администратором, у меня было безумно много времени на то, чтобы, что называется, читать новости. Но из-за того, что я был молодой и, и не сильно журналист, обычно никто меня особо не слушал на свящании, когда я высказывал какие-то там политические суждения. Ну, а что там, пацан, 22 -го года, что там полезного скажет, говорили мне высокие умы того времени. А в целом, я уже тогда понимал, что мы живем как-то не так. И Россия, ну, 22 года, я 85-го года рождения. То есть мы сейчас с вами говорим про буквально там 2007 год я, я однозначно понимал что мы живем как-то не так И я хотел что-то менять в стране хотел э -э, э -э, все время говорит что от его голоса ничего не зависит а мне казалось что как раз э -э, от голоса зависит все ну просто если ты извините не, не говоришь ничего то конечно тебя не слышно а если ты что-то начинаешь говорить так и тебя слышать начинают ну или появляются соратники либо ты пробиваешься какой-то группе которая думать также. Обычно эти идеи не столь уникальны. А, все равно есть соратники, кто мыслит а, примерно так же. Поэтому я всегда был, что называется, не совсем согласен с тем положением дел, которые есть. Мне казалось, что победители во Второй мировой войне должны жить лучше. Поколение, которое нас создало, оно должно жить явно лучше. И вообще мне было странно, что я рассказываю, что, например, Беларусь или э, Украина, какие-то другие страны будущее еще там, совсем юношей, тогда уже понимал, что что-то здесь не так. Я родился в совершенно другой стране, в той, которая, ну что называется, в едином большом отечестве. Соответственно, из этого, когда появилась книга, знаете, как это было, я ехал на, на мойку и услышал по радио, как какой-то абсолютно неизвестный мне человек говорил вещи, которые, знаете, вот прям вот он доставал вот, вот мои мысли, которые у меня были когда-то там. Формулировались. Он их раз как как конспект. Раз и доставал. Что-то там с долларом, что-то там с не... с американским, что-то там с, э, с поведением России, которая не всегда ведет в своих интересах. Мне казалось это интересно. Это был Николай инкалявик Триштариков, который э, презентовал свою книгу Шашаля нефть. Делал это за несколько дней до ее как бы, официальной презентации на радио. Он как бы рассказывал, какая она. Через там, пару дней была презентация, и, соответственно, через пару дней. Я первый слышал его фамилию, я через пару дней зашел на сайт, я заказал его книгу. Мне пришла ему книга с автографом, у даже так есть. Нефть", и я читал эту книгу, я боялся своих мыслей. Потому что она мне показывала, что белое это черное, а черный это белое, То есть, все, что говорят по телевизору, я слышу в этой своей родной российской газете, и то, что показывает он, это две большие разницы вообще две разные реальности. И главное, что в его -то реальность я верю потому что аналогично. а в эту реальность я не верю, потому что я сам был ее противником, я чувствую, что здесь что-то, какое то, -то подвох. В результате тогда я начал интересоваться все больше и больше, ну а дальше, когда начали появляться, как я говорю, уже, уже на разные движения организации, я был в командировке в Москве, абсолютно рабочей командировке, ездил тогда на РБК, Яндекс встречался с партнерами, вышел, смотрю, у меня есть время до поезда, и времени достаточно много, там типа часа еще там три 4 Раз, зайдя на сайт Федорова, которого я тогда знал не больше, чем Старикова, то есть вот человек по телевизору, которого там вижу пару месяцев, э и который меня рассказывает, очень, очень логично для меня рассказывает обстоятельства в стране. Я э увидел, что у него в этот день была конференция. Собственно, я просто пришел на эту конференцию, Увидел этого же человека, увидел его вживую, понял, что то, что он говорит по телевизору, то, что он говорит в жизни, это вообще абсолютно одно и то же. Что для меня было удивительно. Обычно как по телевизору и в жизни это два разных человека. Одно в случае актер, другой в случае это живой человек, который вообще противоречит. Образы противоречат друг другу. С Федором такого не было. Собственно, с тех пор я поверил Федору. И постепенно, постепенно, по мере организации системы штабов, собственно я также втика... включался в эту деятельность. А дальше это было достаточно забавно. Я съездил в Москву, я тогда организовывал, первый раз ну, помогал организовывать, еще ни разу не был тогда в Госдуме, по мне ни разу еще не сходя, но помог тогда, я руководил информационным агентством, работающим в интернете, и организовал, помогал организовать встречу блогеров. Организовал встречу блогеров, выйдя оттуда, мне говорят, а ты можешь помочь организовать встречу соратников в Нижнем Новгороде? Да, конечно, могу, почему нет. Вот у меня есть офис, можно собраться у меня в офисе, когда удобно. Ну, такое-то-то -такое время. Ну, ладно. В это такое-то-то -такое время. Собрались. Я смотрю, мои сотрудники уже ушли, а э, люди-то из нода начали подходить. Я еще не мог назвать их соратниками, я уже никого не видел. И сам первый раз. И вот мы собрались, и меня спрашивают: там, а кто будет вести? А я не знаю. Я звоню в Москву. Как сейчас помню Денис Уганич с словами: Слушай, Денис, здесь как бы люди пришли, а, а Ну, и чуваки а кто вести будет, ты приедешь, или кто там, кто придет, кто-то, я же вроде бы помещение дать. Говорит, да нет, мы думали, что это ты будешь там координировать. Я, ух ты, ничего себе. Ну, не координировать тогда, вести типа встречу. Я, ну, здорово. С тех пор, в общем-то, я координатор был в Ну, понятно, что там потом избрали, что-то, какая-то еще процедура была. Но просто потому что это было действительно хаотично. И с этого, то есть я абсолютно вот сам прошел путь, нода как движение снизу. То есть вот соратники, вот они пришли. Потому что было объявление на сайте, Нижний Новгород был тогда одной из первых ячеек, одной из первых, может быть не первый, там Туфа была уже в том времени достаточно сильно, еще несколько регионов, но как бы мы даже не знали существования ячеек. Но вот первый регион, куда поехал тогда еще представитель Москвы, это был Нижний Новгород, потом раз, поехали еще по ряду регионов. Соответственно, Нижний Новгород был один из тех, кто тогда участвовал активно во всех акциях ну, и так далее. То есть, на самом деле, мне кажется, что путь прихода в НОД у всех примерно одинаковый. И разница только вот, ну, что называется, во времени. Ну, тут чуть пораньше условно увидел, там радио включил, а кто чуть попозже в интернете увидел. Но кажется, мы все прошли примерно одну школу: примерно одну школу недоверия, примерно одну школу понимания, примерно одну школу признания. Потому что я сначала вообще всему не доверял, на всякий случай считал, что. Там очередной депутат, который хочет на всех обмануть. Почему нет? Я поэтому проверял вообще каждое слово, которое было сказано И не найдя ни разу right. ложь, я начал ему верить. Ну, я действительно well, no, no, ни no разу раз не обманул этого человека в конце концов. Более того, до сих пор время три минуты еще не скажешь, мы уже ли это так рассмотрим, действительно так. Видимо, где-то там вычитал, узнал, смотрел что-то еще и вот озвучил. Людей. то есть, Я к тому, что уж сколько лет знаком с Евгением Сеевичем, до сих пор у него получается каждый раз как-нибудь удивить. Это, это, это серьезный удар. Спасибо за ответ. А вот, Роман Александрович, такого, вопрос такого плана по нашему взаимодействию с информационным штабом. Как вы видите вообще, какие должны наши быть нести цели и задачи «Радио НОТ в рамках информационного обеспечения? Ну, здесь же вопрос, по идее, он в другом должен быть. Ведь логика НОДА, она в другом. Логика НОДА не в том, что а, центральный штаб или кто еще, он как-то указывает, приказывает, или там это. Мы можем давать рекомендации, это да. Но логика, она а, в том, что а, если вам что-то необходимо для... Ну, в данном случае, там, вот, вот, вам лично, либо там, ну, вы в данном случае, вы правильно, я не, не про вас говорю, а в целом собирательный образ. Любому радио, любому СМИ, любому штабу, любому, ну, вот, кому угодно, если нужно какие-то создать условия для того, чтобы он функционировал, пожалуйста, обращайтесь в рамках нашей ну, там, компетенции, в рамках наших <coughs> ресурсов, которые есть, мы эти условия создадим. А, опять же, насколько это возможно? А, в случае. Если это там выше наших сил, ну, мало ли там разных приходят, там люди говорят, а, дайте мне там доступ к СМИ, еще много денег, и студии и тому подобное, мы тогда будем как-то здесь что-то делать. Ну, это не в нашей компетенции и выше наших возможностей. Но тем не менее, здесь скорее от вас. А что нужно, мы постараемся это организовать. А дальше логика следующем. Вот просто как пример, когда не было э, в ноде вообще своих СМИ, то есть так, нас пускали за средства массовой информации, вначале это было так, э, позже нод перестали, знаешь, как прям чинг, и выключили в один момент, перестали пускать в СМИ. Понятно изначально было, что надо было свои средства массовой информации создавать, но у нас было слишком мало, еще движение только там зарождалось, хоть пришли к выводу, что нужно создавать свои СМИ, но одно дело прийти к выводу, другое дело создать, а то, чтобы создать свои СМИ, ушло несколько лет. СМИ это это чтобы этим заниматься это так или иначе какое-то финансирование на то, чтобы, на то чтобы этим заниматься и, так, и подобное то есть вот на выстраивание этих процессов этого процесса ушло достаточное время но в результате СМИ свои начали появляться и это здорово это и национальный курс это ну, я сейчас из, из зарегистрированно говорю по-моему, белорус сейчас тоже зарегистрирован. Есть еще ряд средств массовой информации. Вот, например, мы сейчас говорим с Радионот. Я, к сожалению, не знаю, есть ли регистрация. Если... Подскажите, если есть регистрация, вообще здорово. Если регистрируетесь, то это тоже хорошо. И тогда ждем, называется, чтобы вместе. Праздничную, что вот еще одно СМИ, движение появилось. Если не регистрировать, то, в общем рекомендую рекомендуем зарегистрироваться, это открытие определенных возможностей для себя определенных ресурсов. Но так или иначе, количество СМИ появилось, СМИ начали расти. И количество подписчиков СМИ тоже начали расти. И, например, мы столкнулись с такой проблемой, что если, что, например, к Евгению начал обращаться колоссально, ну, это слово о коммуникации, колоссальное количество людей для того, чтобы ну, взять интервью. И это хорошо, это здорово, и Евгений Алексеевич работает за такое слово, как Папа Карло. мне кажется, вообще круглосуточно. По крайней мере, я от него вижу сообщение и ночью, и ранним и ранним, и ранним утром, и днем, и не понимаю, когда он спит, и делает ли это вообще. То есть Просто там, знаете, вот, вот постоянно вот в работе. Но, находясь даже постоянно в работе, времени на всех не хватает. И в мое мы пришли к выводу, что мы вынуждены, скажем так, более рационально расходовать время Венсевича, исходя из того, что выбираясь не по принципу свое смене свое СМИ, а по принципу, где больше сказал, соратник. Потому что Евгений зачастую, особенно в тот же самый день, повторять одно и то же разное средство информации. Особенно возникает вопрос, а зачем повторять одно и то же разное средство информации, пускай даже дружеские, ну, пускай даже находящиеся в системе штабов. Сходя из этого, в том числе для стимулирования, э, сформулировали такую задачу, что э, СМИ должно расти. То есть, э, ну, обращаем внимание на количество подписчиков, на количество просмотров, то есть на такие вот, что называется, метрические показатели. Для того, чтобы это было не каждый раз на одной и той же аудитории, а на новую аудиторию. Вот СМИ, у которых есть своя аудитория. Вот, вот пример вам например, Национальный курс и Белоруссифо. Абсолютно разные аудитории. Вот абсолютно разные аудитории. И понятно, почему, например, координатор НОТ общается и там и там и там и там и даже в один день. А если а, аудитории новые то я понимаю, что надо старательно хочется а, пообщаться. И правильно было бы пообщаться. Но в этом случае предлагаем а, размещение где-нибудь, например, на например на сайте, например на канале Евгения Алексеевича. То есть, например, где-то записали, пожалуйста, неважно, как он там составит, как удобно, а потом здесь значит размещаем здесь. Вот те принципы, которые, те критерии, которые есть, я их честно вот озвучиваю, слушаю, чтобы все соратники знали, это как бы не является секретом. То есть это связано еще с тем, что человеческий ресурс он ограничен. Количество часов в сутки оно ограничено. И если было бы вот время, вот что называется вот когда их звонит, можно пообщаться со всеми. В противном случае вынуждены вот, э, каким-то образом, образом некую, ну, как назвать это слово конкурс, некую деградацию выстраивать. А так в целом, здесь еще раз вопрос к вам: что нужно? Мы постараемся это сделать, то, что в рамках нашей компетенции в рамках нашей возможности. Спасибо, Роман Александрович. Сейчас, сейчас я хочу передать слово Федору Хаприхамитову, э, координатору НОД ПРУТВИНО. Федор, тебе слово. Федор, добрый вечер. Так, Роман Александрович, добрый вечер. Так, у меня вот такой вопрос будет. Информационное направление, конечно, идеологическое направление, это самое важное, наверное, у нас в НОДе. Вот, можно ли, вот, у нас сейчас появилось много радиостанций НОД, вот, Радио радионод, можно ли их зарегистрировать в составе центрального штаба на РУСНОДе? Это Радио Нот Владимира Городничева, хотя у него слушатели 500-600. Э -э, радио Нот Бориса Южанина, но ну, у него, наверное, слушателей тоже не меньше. Так, вот мое Радио, там еще ряд Радио есть э -э, у нас. Все их зарегистрировать, чтобы люди могли. Вот координаторы, штабы. Активисты могли вот эту информацию ближайшую, вот, например, я тут провожу пикеты, но ну, я могу сам выложить на свое радио, потом, ну, людей интервью взять, кто-то заинтересован что-то сказать, как вы вот сказали, что вот, не обязательно там через Федорова или как вот, чтобы мы могли озвучить свои вот эти мысли и эти как бы знания, вот. Да, я хотел поправить Федор немножко тебя. Борис Южанин это да. у нас молодежное направление, он как это, да, работает, как да. ведущий на радио. Да, да. Радио молодежного нету. направления, да. Смотрите, да. я бы ушел от, от конкретных, там, слово говоря, неважно, Южанин не Южанин, а Борис или какого-то еще, или речь Лойка в целом, когда формировалась вот, грубо говоря, сетка, которая сейчас есть на центральном штабе, на ресурс центрального штаба на Русноде. Логика была следующим, что есть региональные штабы, а, я, если можно, шире скажу, меня поправьте, если я здесь не прав. Вы говорите, например, в частности, о радио, а я скажу шире там вот, в целом, информационные штабы. Радио тоже может быть пример информационного штаба. Такая, как бы функция она не была предусмотрена. Но, с другой стороны, прошло время, и такую функцию можно предусмотреть, почему бы и нет. То есть, например, разделе, вот если я сейчас просто на Рософт зашел, здесь это, ну, вот, скажу, на, на компьютере, вот даже смотрю, например, есть раздел там «Регионы НОД», почему бы не сделать там информационные штабы НОД. И туда не добавить в рамках тех штабов, как, ну, например, вот, вот, вот такое радио, такое СМИ, такое СМИ, такое, СМИ, такое СМИ, как скажете. Ну, там Борис Южанин это будет, либо там кто-то еще, ну, кого скажешь, того и добавят. Почему бы нет? Ну, как в рамках проекта, говорю. Единственная логика, которую вот вам, раз я или тем, кто вот нас смотрит, слушает, и кто хотел бы там появиться, была логика такая, что в случае с теми координаторами, которые есть, например, вот в разделе регионы и каждый координатор проходит какой-то ну, критерий. И это критерий отбора а со стороны центрального штаба выполняет информационное направление. Ну, то есть мы там что-то присылают, там как-то анкеты, там столько-то голосов и так далее подобное. То есть за каждую фамилию несет ответственность человек в Центральном штабе. В данном случае нам эту работу нужно будет выполнить. Но в центральном штабе мы наладим работу. А вот критерии, по которым кого-то добавляем, а кому-то, например, мы рекомендуем, ну, а там подрасти, либо как-то что-то еще сделать, я предлагаю обдумать. Что предлагаю думать вам? Ну, то есть логика в следующем. Например, вас пускаем. Ну, то есть, вот создали, вас пустили, понятно. А кто-то другой, например, провокатор. Либо совсем-совсем только зародившийся, и мы, не поним... мы с вами вместе не понимаем, как он будет себя вести, например, через месяц. Может, вести какие-то критерии: типа работать столько-то времени, либо иметь столько-то подписчиков. А может быть, и работать столько-то времени, иметь столько подписчиков. Может, какие-то еще моменты, типа там регистрации или еще чего-то. Вот такие критерии продумайте и. Если успеем и с вами, то у нас совет координаторов по-моему 28 числа будет в этот раз, через 13-15 дней. Вот. Если не успеем с этому совету, к этому сайту координаторов, то к следующему сайту координаторов можно будет в качестве предложения это дать, если соратники поддержат, то я не вижу проблем Принивишь привязки, да. чтобы сделать такой раздел. Просто чтобы вы понимали, что чтобы Да, связаться. Роман, хотелось бы успеть, так как у нас сейчас 30 вот ноября, вообще-то, вот как мы вот начали. Вот, даже Максим Нургалеев, вот мы, как у Истоков, да, вот радионор, вот, начали. То есть 30 будет у нас уже как три года, вот мы да, вот, работаем над этой темой. Вообще вот так. Ну, каждый, конечно, как песок рассыпались. Смотрите, Своей я тема. не против. Вот, да, еще да, раз, да. продумайте 4. Давайте. Продумайте критерии, ну, как бы предложите критерии, обсудим их, там, в формате диалога у нас, это, видимо, выйдет какой-то определенный доклад. Кто-то, опять же, я думаю, из вас, от вас эта инициатива идет ну, от, ну, от группы. Я просто, к сожалению, не очень понимаю, кто говорит, поэтому что, извините. Да, наша сейчас задача, чтобы нас больше слушали и видели вообще. Надо нам как-то вот так вот все делать. Ну, в общем, сама, сама, сама логика, просто, почему я не обращаюсь по имени, не очень понимаю, кто говорит, но сама суть, что... Ну, Владимир да, Владимир. Сейчас Владимир тогда, говорит. Ну, может, тогда вы сделаете, сделаете доклад, например, по этому поводу, там, 28 числа, и когда там будет ближайший сайт координаторов, и если еще зарать какие-нибудь претензии, то, ну, там, каких-то этих возражений, если будут, обсудим их, или там доделаем, через месяц, значит, примем. Либо примем даже здесь, и почему бы это не сделать. Да есть, вы приготовьтесь второй... да, есть еще второй момент, который я бы сейчас хотел бы опять же озвучить как проект, но здесь я не готов сейчас сходу так а дать решение. А вы же знаете, что сейчас формируется еще и главный штаб НОД. Главный штаб -нод. мы пока не понимаем будет ли у главного штаба нот сайта или не будет ли у главного штаба нота сайта и возможно надо, возможно, будет рекомендовано вот, в данном случае войти а не только или может быть не столько на сайт центрального штаба Нода, ну и главного штаба в том числе. Но это просто сейчас пока как подумать, а позже тем разовьем. Просто здесь я не, не владею по всей полнотой информации по этому поводу. Ну да, вы по Только этому подумайте. поводу можно в любое время встретиться, по, по, еще обговорить. Ну, я так. думаю. В общем, я не против. А, а, а здесь планируется на 28 число, ну или когда там будет ближайший сайт координаторов, мало ли, там перенесут, может там на 5, например, декабря, а значит 5 декабря. В общем, можно будет эту идею положить, и я не против. Хорошо, Влад... это Роман Александрович, поняли. Спасибо. Юр Васильевич, у тебя есть наводящие вопросы по этой теме? По этой теме нет наводящих вопросов, но, по-моему, у тебя там есть еще вопрос. Я вот помню, ты вчера говорил о том что как мы будем работать в составе генштаба или как его называют да, главного да, штаба. Да, главного да. штаба. Да. Наши, наши цели и задачи, будут ли они вообще? какие? Вот, вот намеренно я все-таки уйду от этого вопроса, потому что он еще до конца не проработал. То есть не то, что я там темно, а то, что система не выработана еще. У -у -у. То есть, как вы слышали, а -а -а. Геннесевич объявил, что он формируется и будет формироваться ну, условно еще несколько месяцев. Вот когда здесь будет, мы сейчас понимаем одно, сейчас точно понятно, что задача целым, целом, тех, кто работает в рамках информационного направления, понимаете, что вы в частности работаете в рамках там, информационных задач, соответственно, задача будет освещать деятельность. А вот как освещать, что именно освещать, здесь вот чуть попозже. Давайте не будем бежать координатора, координатор на совете координаторов это объявит, ну скажет, а дальше мы, конечно, в эту деятельность монтируемся. И здесь уже ну, координации как бы, бы быстро. Все понятно. Да. Понятно. Да. Ну, Сан да. Текущие да. вопросы хотелось бы обсудить по нашей геополитике. Сансанович, Сан Сан участие у нас Беларуси у нас. Здравствуйте. А, так, ну, меня зовут Александр, в принципе, город, э, город область, э, значит, э, на сегодняшний день гражданин Белоруссии. Сан Саныч, вот, можешь камеру вот, включить? Ну, как бы могу, да. Давай Но. включай. О. Просто я так, в таких домашних, да, в домашней обстановке, да еще и на мансарде тут так не оборудовано. Вот, значит, а мне акроману... Да, такой, значит, вопрос, поскольку он уже, я знаю, что неоднократно здесь общался с белорусами, в том числе и некоторые видео на Ютубе видел, значит, я, меня беспокоит вопрос, значит, Майдана. Значит, Белоруссия, как вы все здесь знаете, достаточно такая целостная... С точки зрения вот, общности, значит, территория, где ну, как-то народ вроде один, нету там много народностей, взять даже ту же Украину, там какие-то градации есть, допустим. Да? Я уже не говорю про Россию. Про Россию тут уже, сами знаете, э, несмотря на это все, и вы общались, и вы, наверное, до вас доносили это прямо на пустом месте я всегда думал, что белорусы, ну, не поднять нас тут, не поднять просто-напросто. Все спокойное, все, все тут нам по барабану и так далее. Значит, и буквально в считанные вот там дни началось это, я имею в виду, в э, выборе э, значит, президента, значит, началась такая каша, как бы, то есть э, с, с, прямо с, с сумасшествие без вот, того, ни с сего. Я переживаю, я вот здесь и значит, э, с, с коллегами тоже, значит, уже высказывался, этому ребята, говорю, вы не боитесь вообще за, за, за... потому что когда я являлся, даже за Россию, потому что я понимаю, от России все зависит. Вот, соответственно, как бы, э, вот вы, э, как, как, как вы оцениваете, если, если что-то произойдет, исходя из уроков в Белоруссии, э, значит, э, можно будет его остановить или нет? Потому что у нас, я так понимаю, что развитие будет и оно не остановится и будет кровь Извините. А, Николай, Россия... а, уточните, можно ли будет остановить Майдан в Беларуси или в России? Нет, я за, за Россию боюсь именно. А потому что как это остановить вообще? То есть вот. А вот знаете, вот в чем разница между Россией и Белорусией, вот в корне на данный момент. И кстати, именно с этой точки зрения, я как раз Майдана в Беларуси опасался бы гораздо больше. То есть я, находясь в России, Майданов в Беларуси опасались гораздо больше. И я много раз говорил, что лично мне Лукашенко не симпатичен для бесконечности. Я его считаю сепаратистом и врагом по отношению к нашему отечественному Советскому Союзу. Но он гораздо э, лучше и правильнее, я лично призывал за ним, там, потому что он законный, и он, извините, против вот этой войны и реально крылопролитий крыл держит ситуацию лучше он, чем Тихановская. Просто это, это вообще однозначно, просто без, без всех разговоров. Но находясь многое время, достаточно часто находясь в Беларуси особенно в прошлом году, я прочувствовал, как народ недоволен. И э, недоволен каждый по-своему и каждый свои. Кому-то не нравится примерно жесткие рамки, в которых он находится, ему надо там, согласовывать. Кажем, мы там в конференции участвовали, но ну, это правда. Мы без согласования и разрешения и звонка, даже полотенце мы не могли получить, там, в общежитии, жили в, этом, в, в учеб учебном учебный Кстати, прекрасное место в Бресте. Потом люди бизнеса переживали, что их, им ну, откровенно работать не дают по многим причинам. Люди власти примерно то же самое говорили. То есть в целом про таксистов я вообще молчу. Те там сразу говорят, либо присоединиться у уже к России, либо что-то там подобное. Либо другой наоборот был там такой пропольский. Туда смотрел очень сильно. То есть так значит некое такое э, недовольство в обществе есть. Но это недовольство, как э, мне кажется, оно не сформулировано с точки зрения лидеров и с точки зрения вот этих идей. То есть те, кто постарше, те говорят, просто надо... Банально говорят, надо в единую страну, и проблем не будет. Но они не могут это описать процесс. Через что? Союзные государства? 1991 год расследование? Что-то еще? Это еще не сформулировалось. Но в целом сама Беларусь, мне кажется, она, ну, народ вместе в Беларуси, он мыслит примерно одинаково. Как бы чувствует примерно одинаково. И вот эти мысли осталось, что называется, сформулировать. То есть поставить их, как, например, Нот говорит о том, что там, направить эту народную волну на восстановление единотечества. Я думаю, что если это вот это вот массово я уверен, что не то что там 80 процентов, а 99 процентов белорусов пойдут за этой идеей восстановления единого отечества, потому что это действительно жить по-другому, причем сразу для всех. Что же касается, но при этом, исходя из того, что вот этого оформленного нету и альтернатив нету, мы видим, как вот, например, на протестах, в том числе против там, Лукашенко, еще раз, я не поддерживаю протест, я против них, я как эксперт описываю. Там оказываются и те, кто вот совсем такие проевропейские, про скажем так. И у меня есть такой там товарищ, который вот там э, все там скачет с этим э, красным-белым флагом. Позорище вот еще. И с другой стороны есть товарищ, который действительно такой вот, вот, патриот-историк. И он тоже выходит на эти акции, просто рядом там условно стоит. Он, он против этих черно-белых. Он самых врагами считает но он также выходит против э, э, Лукашенко, потому что считает, Лукашенко считает недостаточно пророссийским. То есть он как раз вот против вот этой вот, ну, как это называется, мегавертности, а на самом деле это вот, э, скорее утопичности той идеологии, которую проводит Лукашенко. Но так как есть вот эти разнонаправленные э, э, курсы, и они абсолютно разнонаправленные, то как раз в Беларуси я бы боялся Майдана куда больше, потому что вот это вот неприятие друг друга, вот этих вот, которые... Скажем так за, ну, за, за русский мир, и те, кто про европейцы, они диаметрально противоположны. Что касается России, в целом, я считаю, что ну, победа НОДА в России не оформлена, но есть все предпосылки для победы НОДА. О чем я говорю? Все те, кто в Майдан в России пытаются раскачать, их народ не приемлет. То есть вот эти лидеры, типа там, там Навальных, там их ночью будет упомянут, вот этих всех вот чудаков, рот их не приемлет. что бы они ни подняли, все, их, их абсолютно не приемлет. Если кто-то будет что-то здесь делать радикальное, то НОД в целом уже подготовил, Един Евгений Алексеевич Мудр вообще здесь это, жизнь на это кладет, подготовил людей к тому, что какие-нибудь олигархи будут заводы останавливать, к тому, что на олигархи будут людей на улице выводить. Опробовано это в конце концов в рамках э, Хабаровска это не в том плане, что опробовано ими вводить, но и, нам против, и нами опробовано в плане противодействия. Поэтому я к тому, что в целом вот, и оппоненты наши, пятая колонна, что называется, э, отработал уже вот свои, пакостные, э, свои пакостные методы. Но ну и НОД отработал варианты э, того, как мы их инициативу берем на направляем на возрождение. Не просто противодействие, как Антимайдан делал, или какие там сербы, или что-то еще, а направляем на возрождение нашего Отечества. Поэтому в какой-то степени даже хорошо будет в целом для процесса, если они, эту, если они будут раскачивать установку, а мы в результате выведем это все на конституционную реформу, которая вообще придет к суверенитету страны. То есть вот у нас в целом общество к этому, ну, мы услышали, что оно уже готово, но подготовлено, мы его хотя бы подготавливаем. На территории же Беларуси. К сожалению, насколько мне известно, никто его даже не готов Вся логика, которая представлена, это либо все враги, либо вот делаем так. И то, и другое плохо для России. Потому что все враги это, скажем так, проевропейский путь. То есть, это значит, Беларусь перестает существовать становится частью речи посполитой, то новой Речь посполитой. А вот этот вот, вот этот вот путь, который приглашает Лукашенко, это путь якобы вот суверенной нации, какой-то там которые придумали в 1917 году, до этого не было. А вот этого своего языка, который вообще в 1922 году положили на бумагу, до этого не было такого языка. Было наречие, как наречие, не знаю, там, в Питере тоже немножко не так говорят, и бордюр ребрикам называют. От этого новый язык как бы не стал. А тут придумали. В то есть в любом случае это утопичнее и вредно в целом для русского мира. Поэтому на территории Беларуси я бы опасался Майдана гораздо больше. А в России, дай бог, мы как раз победим. Там про Карабах да, говорили. Да, Давайте да, затронем да, эту Владимир, там. да, я хотел тему Карабаха затронуть. Угу. В общем, в общем, вопрос даже не буду задавать, просто в общем, как вы видите эту обстановку туда? Сегодняшний mm. день, как наши миротворцы туда вступили? Ну, на вступление наших миротворцев я смотрю так, что это Россия вошла, теперь вошла уже окончательно по всей территории бывшего Советского Союза. Обратите внимание. То есть, так или иначе, есть силы России на Украине, так или, а мы, ну там, пророссийские силы. А Донбасс мы в данном случае считаем территорию Украины, это я официально позицию Москвы говорю, не мою лично, я считаю, что это мир, но тем не менее, официально мы смотрим, как на территорию Украины, есть войска в Приднестровье, есть базы в Белоруссии, Казахстане, ну и так далее, то есть вот на все постсоветском пространстве, теперь, практически на всем постсоветском пространстве теперь есть наше, наше военное присутствие. Это, это хорошо, это правильно. Что же касается в целом конфликта между Азербайджаном и, и Арменией, который сейчас произошел, я считаю, что это для нас, именно для нас. Вот некоторые мне там пишут например, в комментариях в Фейсбуке, это не наша война, это их дело. Нет. Это наша война, потому что на территории нашего отечества в результате войн между собой эти две республики формируют новое отечество для себя. И с каждым погибшим, к сожалению, армянином, и с каждым погибшим, к сожалению, азербайджанцем они вкладывают смысл в свои новые отечества, от которых им отказаться будет как можно намного сложнее. Ну просто представьте себе, вот есть там молодой человек, который клал жизнь, например, там, в Армении, ему сейчас дуют, что это Путин предал, Россия предала, он здесь, вот один только Пашинян, и теперь он там с рогаткой перочинным ножником, а вооружение не осталось, должен идти там с кем-то там сейчас воевать. И кто-то из них, кстати, пойдет, как герой настоящий, там, ну, как бы, ну, туповатый, конечно, но тем не менее, вот такой вот искренний герой пойдет с этим вот перочинным ножником куда-то там, ну, просто умирать. И вот это вот каждая смерть, потом, когда мы будем останавливать отечество, они же нам еще будут говорить, я за Россию не умирал, я за ваш Советский Союз не умирал. Я тут умирал за, э, там, за как я вам скажу, там, Великую Армению или что-то подобное. И нам с этим придется как бы работать. И нам работать будет значительно сложнее. Кровь это та сакральность, которая, ну, как бы ее просто так словами ты не перейдешь. Это, ну, это, это пережительность, что называется, нужно. И поэтому то, что там происходит, конечно, это большое горе, но в этом большом горе. Россия и лично Путин нашли варианты того, как ну что называется совсем не потерять ни тех, ни других есть, uh -huh. а и вот параллельный вопрос к тому же Карабах да, вот вели мы войска, перебила я вас немножко, но не считаете ли вы то нужно ли нам в Казахстан те же самые миротворческие войска вести? Пора что бы наверное можно? уже а зачем Казахстан? Прямая дорога. Киргизии тоже. Сейчас в Таджикистане начнется. Узбекистан. Того, чтобы, понимаете, здесь есть два варианта. Вот, а, у нас-то везде все рассеяно уже. Вот именно вот эти структуры игиловские. Да, заключено в России. Я с вами согласен. Здесь просто есть два варианта, как вы смотрите на мир. Вот в одном случае вы смотрите на мир и видите суверенные страны. Если вы смотрите на мир и видите вокруг себя суверенные страны, вы должны уважать, считаться, э, ну и так далее, или вести какие-то договорные отношения с каждой из них. И в этом случае вот ваших войск в Карабах, ну в данном случае России, в Карабах он в рамках правил, исходя из логики, что это суверенные страны, которые пригласили Россию, ну типа вот мы здесь деремся, но, типа, ну как бы вот, вот просто встань между нами. и расставь нас по углам, чтобы мы друг друга ищет, не перебили. Ну, примерно так. На самом деле, конечно, там было еще одно условие, потому что наш вертолет сбили. И я думаю, что это было самое мягкое, что сделала Россия в данном случае. Просто, что называется, дальновидное. Потому что, если бы Алиев не пошел на миротворцев в этом случае, не было бы уже Алиева. Потому что в ответ на наш сбитый вертолет мы бы закопали этого Алиева. Ну, да. Россия абсолютно... не может радикально так поступать. Нет, это, был, это была альтернатива, два варианта у Алиева. Миротворцы и разделение, либо нет Алиева. Еще раз, Россия Путина, Россия нынешняя, просто так э, смерти наших солдат не забывает. Из-за того, что там извинились, ой, извинились, а вот мы тоже там случайно, там у нас кто-то там на кнопочку нажал и, и все, и точку улетела и Алиева нет. Вот так бы мы и сказали. Ну, и сходить, по, по аналогии. Поэтому еще раз, если смотреть как на суверенные страны, то в данном случае мы сделали все правильно. И, кстати, к вашему вопросу по Казахстану, мы туда не можем войти, потому что нас не пригласили. Нет, в рамках ХДКБ мы там как бы есть. Но именно войти там какими-то другими силами, в том числе миротворческими, мы не можем, пока нас не пригласят. Либо вторая логика. Вы смотрите на постсоветское пространство не как на суверенные страны, а смотрите как на части нашего Отечества, которые... спасители, да. И если мы смотрим на постсоветское пространство, как на... Ну, как, как наш общий дом, как наше Отечество, конечно, тогда необходимо ну, восстанавливать вообще всю государственность. И ну, армия в данном случае это один из инструментов восстановления государственности. Даже, кстати, не самый важный, потому что в этом случае в случае восстановления государственности там больше даже не армия работает, а полиция. Вот ну, с такими деструктивными элементами внутри самого этого общего отечества, а армия встает по его границам. Но для этого нам надо такое решение принять. То есть такое решение принять не надо вот здесь, потому что в целом, я думаю, что каждый из нас здесь как раз это решение для себя принял, а в рамках государственной политики, то есть закрепить это как национальные интересы России, как, сказать, как путь развития стран. — А да, вот Егор Васильевич хочет задать вопрос по Илюхину, по-моему, я так понял. — Да, Владимир, я бы хотел задать потом вопрос про Илюхина, да, но сейчас я хочу как бы высказать мнение по тому, что говорит Роман Александрович по вопросу ввода миротворцев. Вот вчера у нас был спор ожесточенный такой с Куртом Люгером. Я его допрашивал, на каком основании... Россия ввела миротворцев вот в зону конфликта. Было ли разрешение организации объединенных наций? Конечно, он ничего мне не мог сказать. И тут меня осенило, что да, действительно, вот как говорит Роман Александрович, мы живем в новой стране, которая состоялась после плебисцита 1 июля. Мы проснулись 2 июля в новой стране. То есть теперь мы как преемники Советского Союза обязаны отстаивать все на постсоветском пространстве как единая Россия. И мы себя, наверное, повели так же, как это должно было быть. Правильно, Роман Александрович? С точки зрения амбиций, да. А с точки зрения договора ООН тут вообще ни при чем, потому что миротворцы не ООН. А это как бы, знаете, вот есть. Вот, вот представьте себе, у нас здесь трое. Вот у меня сейчас три, а? три камеры. Вот условно uh -huh. э, да, не знаю, Александр, э, Иван Роман. Вот двое дерутся, и мы идем не, там, не к классному руководителю, не к соседу, не к старшему по дому. Ну, как у uh -huh. короче. А мы между собой типа старший брат, прийти, встань между нами, а, пока мы друг друга окончательно не перебили. И тот, кто там из наших старший брат, встал между нами, вот ну, двумя там дерущимися. И вот каких то условий договорились. Поэтому ООН тот абсолютно ни при чем. А мы сюда вошли вот в рамках договоров между собой. Но договор между собой – это как бы тактическая история. А стратегическая, я с вами согласен. Мы туда пошли, вообще туда влезли. Потому что, что нас могут поставить, попросить войти между Мексикой и Америкой. И мы, в принципе, в теории можем, но зачем? А сюда мы понимаем, зачем? Потому что это, это основа восстановления нашего единого Ну, конечно. И это следствие плебисцита, я с вами согласен. России до плебисцита, но ну, она бы туда не пошла. Это было бы из разряда, а давайте к ООН рассидимся к международному сообществу, танцы с изборными, и Америка нам поможет. Ну, примерно как-то так было бы. Поэтому да, вы верно мыслите, я с вами согласен. Спасибо. Александр, продолжай. Да, мы немножко вас задержим, наверное, Роман Александрович. Ну, последний, по, по, последний вопрос, я да. Я, да. Если можно... Жаль, конечно, у нас Дмитрия Акатова нету. Александр ну, В следующий да. раз еще раз встретимся. Жаль. Там, чтобы, здесь удобно будет. А ну, да. ну, давай я самозванцем, Александр. Я ну, хочу да. затронуть вопрос, э, наш последний, он касается стратегии развития радионот. Мы, конечно, не останавливаемся, как э, на мы продолжаем э, развиваться. Это было время, когда у нас генератором является технических идей э, Владимир Борисович Городничев. Он изобрел потоковое вещание, а теперь он разработал и многопотоковые вещания Вот говоря об экономии времени Евгения Алексеевич и его нагрузке, вот мы разработали многопотоковые вещания. То есть Евгений Алексеевич разговаривает, например, с национальным курсом или Беларусь.Инфо, или каким-то еще корреспондентом. Вот. И одновременно это можно через площадку Zoom транслировать сразу на многие каналы. У нас же много каналов. И там и тысячи, и две тысячи, и пять тысяч, и десять тысяч подписчиков. И одновременная трансляция может быть на все нодовские каналы. Да, То есть, это... как э, установка ГРАД. Из пушки... Можно увеличить, да. Да. из пушки мы стреляем по одному танку, а из э, комплекса ГРАД мы стреляем по площадям. Как вы к этому относитесь, Роман Александрович? Ну, я думаю, что ваш вопрос не, тому, не в том, как я к этому отношусь, а как э, поставить это и наладить работу, чтобы это действительно работало. Да. Правильно? Да, вот. что да, как это понятно, что хорошо, что, тут это, что это кривить. А по поводу того, что, как это будет работать, вы же понимаете, что меня-то не очень любят, в том числе и в ноте, потому что я обычно вот говорю, как, как я это вижу. А это действительно всем нравится. А кто такое сказал? Мы не держки, чтобы кому-то что Нас <смех> тоже никто не любит. Вот вчера был Дмитрий Акадышев, он меня спросил про статистику. Какая у тебя статистика вот на радио -но? да? Ну я ему такая так и так говорю. Сегодня 500, завтра 600 человек. <смех> вот. <смех> да. он, вот так вот просто. Жаль его да. здесь нет, конечно. Всего. Если можно, я просто через минутку уже пойду, мне правда, я уже действительно опоздаю. Ага. Ну, да, да. поэтому и, я и, так и, самозванцем влез, да, как и мы. Я против. Я, я, я все-таки отвечу. Просто помимо и, того, да. того, что я к этому хорошо отношусь, нужно же процесс наладить. То есть, как я понимаю, когда вот у меня да. вот это говорить, как я понимаю, что есть кто-то один, записывающий, ну да, допустим, интервью с кем-то. Не журный. Например. Но да, согласоваться я, надо, да. Ну, я не об этом. Один кто-то. неважно кто этот один. В динамике, в статике, вообще угу. просто важно. Один. Вот. Один кто-то, и потом это все идет одновременно. А дальше давайте сразу наполним вот теорию фактами. Там где-то это Беларусинфо, вещающий у себя, где-то это курс, вещающую себя, где-то это. Полос отечества, вещающий себя, где-то это радионот, вещающий себя, где-то это освободимотечество, отечество, вещающее себя, где-то это де факт да. Но вот в этот момент времени я как бы я скажу свое экспертное мнение, это не политика Центрального штаба, это лично мое мнение. Я думаю, что каждый, каждый из них по каким-то причинам откажет. Если у вас получится выстроить так, чтобы каждый ну или хотя бы половина, серьезная части из них там, не отказал и вошла в этот проект, я за. Нет, я за в любом случае, просто мне кажется, что эти личные амбиции, а в каких-то случаях может быть реклама, там разные могут быть причины, они не позволят это сделать. Но еще раз, я буду за, если это получится. Да, мы для этого специально сейчас делаем, создаем вот этот сайт отдельно уже. Вот наша Товарищ тема, вот, вот, не, чтобы не было там, рекламы, там, какого-то волнореза, что-либо, это будет все на сайте отдельном, где будут все, все колонки, именно нодовские, вот эти, вот, новости, там еще что-то. Ну, как обычно сайты, вот, допустим, расположены. Да реклама это тоже, поймите. Вот э, если, блин, все, я последний, правда, я убегу. Я, я, понял, я понял, Потому что ухожу от вопроса, просто нехорошо, ну, сын опоздаю. Вопрос в том, что помимо рекламы, я же про рекламу говорю не, не только в плане заработка денег, даже не столько в плане заработка денег. Например, на рекламе YouTube вот с нашим просмотром не заработаешь. Там логика в другом. Там, когда включаешь рекламу, сам YouTube начинает видео продвигать. Вы а с этим в свое время. То есть, если реклама не включена, например, на суверенитет в свое время не было включена реклама, видео YouTube не продвигает, и у него нет интереса продвигать ваши видео. Да -да. Он продвигает... Да-да-да. Вот... Только включаешь рекламу. Да, ну, вот поэтому, проект. да, вот хочу Роман Александрович сказать, что на Ютубе можно меньше сейчас работать. Там действительно реклама очень много впаривает. да, вот это ты Рассмотр, смотришь, реклама надоедает. Надо работать на в соцсетях, вот даже в Одноклассниках просто. Одноклассники, есть. ВКонтакте, ну или Боже просто ссылочки кидать в Твиттере там или еще где-то. Люди будут смотреть. Товарищ, И правда... прямые эфиры это будут идти. Ага, спасибо, я, я, спасибо. Сказал, везде нужно. Везде. Спасибо. У каждого есть Свои, у каждой соцсети есть свои преимущества. Есть И главное, есть своя аудитория, значит, не надо работать. Да. Благодарю вас, соратники. Рад видеть. Если что, зовите, буду рад продолжить да. разговор. Все, спасибо Вы, вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо, всего доброго.